Решили поиграть, короче, меня вот Никита звал, звал, звал, что-то я не хотел, не хотел. Давай, начинай. Все, ладно, погнали уже, давай. давай. Пофиг. Смотри, там за рулем никого не было, ты видел? Нет, не видел. Там никто за рулем не сидел. Hey. Машины сама ехала. Автобот. О, капканы бери Кого? Я взял капканы. Давай. Так я еще возьму это и фотоаппарат тоже возьму. Это что такое? Вот капкан. чек вот еще один капкан Там... идем посмотрим Ты зачем дверь закрыл у пистолет этот сигнальный пистолет я возьму Тут хавчик есть кстати окно ноутбук мясо, дрон у меня уже пять кусков мяса есть это садись сколько камер смотри окно можно открыть где камеры Смотри, я возьму... Три капкана, у меня уже два капкана. Вот. Смотри, до хера их Не, ночное зрение имеет. Так а я взял, тут лежала. Давай идем, камеры а расставим на, на первую ночь, чтобы... А смотреть. уже ночь. Пере, короче, все камеры и расставляй все. Мне нужен свет. Э, ну, в смысле... А ты сколько взял? Вот. Ты все камеры взял, ты гений? Дай Бейте мне чуть-чуть. Хорошо, на. Батарея для камеры. камеры У меня 5 камер. Дай мне чуть-чуть. А Дай с... мне 2. Наводишь на меня, нажимаешь «Е» e, и даешь а, мне что-то. Понял? Да. Я, тебе даю, я тебе даю три камеры. Две. Да. Две давай. Дал? Да. Идем. А, все. Э, расставляй такое, чтобы было видно, что типа наш фургон. Ага. Идем. Так, я вот так сделаю. Вот сюда поставлю. Ага. Ой, я... Да... Так, теперь нож ну о я гитара о красивая игра все все все хватит хватит ты поставил камеры да все хватит пожалуйста стрёмно стрёмно ты где а я? слышал ну, волк в смысле ну волк там да, так волк да. Что капкан поставить давай я... я на дорогу еще по капкан... Ой, камеру поставлю, окей, okay, чтобы мы видели. Я сюда поставлю капкан. Я Только так не на ст... на дорогу поставил камеру, чтобы прям вообще видно все было. С этой как стороны ты? и с этой поставлю. Так, у меня сигнальный пистолет есть. А на камеру не... Что это было? Ворона. Ладно. Все, я закрыл тебя на ключ. <звук> да ладно. <свук> ты гений, заходи. <свук> ты гений. Зачем ты стекло вывел? Ты что делаешь? Щас... Ой, а как это? Тихо. А это ты? <ролк> <как>? <ролк> подожди, подожди. О патрон. Пистолет. А я Смотри. Что? Я вижу. Ну тогда да да. Я да. вижу тебя, ты в, окно... в окне торчишь. Я могу поворачиваться. Ты гений? А это ты? Под контролем Амигу. Ну-ка вторая камера. Зум. Нифига, я вижу, как ты управляешь камерой Да? Прикинь? Да. Давай следующий, как следующий. На на на цифры. Окей. это я могу управлять. Я третий. Чекай, как я четвертую камеру поставил. Гениус. И третью, смотри, имба. Так, и чё, нам надо, типа, тут выжидать кого-то? Ну, показывай, на медведи ходят. А там олени, медведи и олени. кто в кустах. Да это нормально. Ладно, все, давай не будем смотреть, что не Да нормально, с... да тут не страшно. Да не, ну в смысле, первое, что тут, мы сейчас ничего не увидим. О, ну, можно ноутбук. за ноутбук сесть. Ну так -то это тоже аж камеры. Ну да, я понял. А можно это присесть, чтобы уютненько было, а не стоит. Стоит. Это я вс включил. Офига ты мне, а, пожалуйста, оружие не Давайте пистолет дам. Так, на дать. Так, и 9 миллиметров патроны. А у меня нету. А у меня патрона есть, я Тихо. патрон. Тихо. Тихо. Я, я вижу... Вернись назад. Вернись назад. Камерой, да, вот этой назад, назад, назад. Кто-то сзади был. А, я управляю. Да, теперь ты. Он же здесь ходил. Тут, тут топор, кстати. А себе звуки. Блин, я нихера не понимаю. Ну, тут выживать надо, понятно. Видишь, как и камеры круто. У меня есть фото, фото камера, чтобы, чтобы чтоб фотки делать, типа, да? если я на к фото, чтобы его сфоткать. Так нам это миссия надо сделать. Нам камеру пятую сломали. Сам, Подожди, что а ты за... камеры все поставил? Чикни, какая тут карта большая, ты что? Э, э, серьезно, надо, надо везде, так, а ну. Можно поехать Сигнальный пистолет. А ну, может я попробуем воспользоваться? Чтобы нас спасли, типа, да, кого-то. Надо капканы расставить. А от кого-то? Ну так осветить кого-то. Ты зайди лучше сюда, там стрём Я, я что-то боюсь реально. О, о у запустил... меня слепило ж в этом футболе. Патрон для сигнального чё, пистолета. Я нашел патрон для сигнального пистолета в сумке. О, дай мне, дай мне. Так можно я стрельну? Я не проб... чё... да нет, нет, не надо стрелять. Ну патрон нашел. Дай патроны, дай. Еще патроны нашел. Я на дороге поставил, но мне кажется, там одной на дороге хватит, потому что она вокруг. Патроны... Вот, тебе дать патроны на пистолет? Мне надо, почему у меня нету оружия. Ой, я пистолет. тебе дал. Так, я тебе его дам. Так, патроны 9 миллиметров, да? Вот, смотри. Я тебе дал все. Смотри, что у меня есть. У меня есть фаер, у меня есть патроны, сигнальный пистолет и еще патроны 7 60 мм. 10 патронов, 10. Так, подожди. И нож, капкан и мясо. Мясо. Что такое фаер? У тебя есть патроны 7 62 мм. Да, да, да, есть. Дай да. мне все. У тебя мясо. они все равно не нужны. Нихера нет вообще. Когда утро будет? Тут можно поспать? Давай спать ляжем. А тут вообще утро существует. Ты гений, что ты там делаешь? <смех> Тут надо дай быстрее зайти. Все, Больше хрена нету. Иди Тут вокруг есть? варгона обойдись там стрмно. А ну я могу. О, я могу фонарь взять. А, нет. Да не в смысле, фонарь на эп. А, да? Ну всегда фонарь на эп был. А, ну все. Ты когда камеры стал ставишь... Иди камеры переставки, ты поставил, что ничего не стромно. видно. Подожди. А нормально я поставил. Вот тут капкан стоит. А я что... бинокль взять. О, уже утро, утро почти. Отлично. Квартира захвати постоянно. Он садится. А, да? Ну снизу видишь энергия желтая полоска. <р GP2> тихо, я чуть на капкан не стал. А, зачем вот а ну ставь на капкан. Не беда. Дем камер. Да, что ты блин? Все, Всё, смотри. Первая камера здесь, она пусть стоит, подожду. Что... Так, я ее вот сюда. Я вот эту камеру заберу. Я тогда вот эту камеру забираю и сам на Я пошел куда-нибудь туда. Что тут? Дорога. Ты же можно куда-нибудь уйти в лес? Да тут карта гигантская, боже. Там что-то база, наверное, какая-то. Как думаешь, с какой ночи мы увидим первый раз быть круто? Хотя немного... Ты поехал куда-то. Кажет, ты возле речки? Нет. Я, до... я... я деревню нашел, город. Больше я не могу. Грибы еще. Пошли? Ладно, вот так. Тут окладывают. быстрее как фоткать? Как фоткать? Как фотографировать? Ну, у тебя, у тебя же нету фото А, это должно быть. Ну да. Это кого-то стоит. Ой, хера перекрываю паркурщик. А ч тут? Его можно пить? <свят> Ой! А ч больно? Я Знаешь, кабай на слово. Кабаны зубр кто это вообще. Буки. Ага. Это зуб. его. Он меня убьет. Так <свят> Он с <свят> <в> меня бежал. <свят> я сюда пришел. Будстая, они <свят> сейчас меня забьют, доски. С ней, пожалуйста. Беги месяц а, не ну, сумел, это, что? это что деревенские туалеты и в деревне да? нет я просто в туалет туалеты какие то че реально тубзики <laughs> нормально вот тут ничего нет О, самолет полетел Ой, я в деревню пришел это дом а это камень Деревня Гранд. Фонарик, я фонарик нашел А, я получил. Дом 4. А дом 2. Нет, уже, кстати. Что это? Он такой Тут рояль. Медведь. О, домики какие-то. В смысле, Но, это как... деревня? Ой, я хочу туда. Я уже тут хожу. Тут кто-то написал help на крыше. Раз, да? Ну, да, help. Иди сюда. Сейчас что это? В деревню, сходи, я покажу -то. Автомобильный аккумулятор, гриль. <мес> <мес> мясо. Я нашел сундук. А еще нашел файл Я оружие нашел. Куча патронов. Да? У Куч... тебя да, и куча патронов. О, реально help. Нашел, да? О, еще тут кровь лежит. Патроны <мес> 9 внимет. Еда. Бебик рабочий. Это все блутал нормально.